В Казанском университете завершилась программа повышения квалификации для социальных предпринимателей. Какие планы строят бывшие ученики, получившие дипломы, узнаем в сюжете. Социальный предприниматель – это человек, бизнес которого участвует в решении общественных задач или помогает уязвимым группам населения. Например, обучает особенных детей или дает рабочие места людям с нарушениями зрения и слуха. Так, частный детский сад, в котором работает одна из участниц образовательной программы КФУ, надеется урегулировать цены на свои услуги с помощью государственных дотаций и заняться вопросом психологического комфорта молодых мам. Это сейчас очень такая актуальная проблема, потому что все стараются выйти на работу. Есть вопросы неуверенности в себе, психологической поддержки, одиночества, депрессии и так далее. Поэтому очень важно, чтобы мама была окружена хорошим социумом, квалифицированной поддержкой, не искала помощь в Инстаграме, в Интернете, а все-таки общалась со специалистами которые могут ей дать реальную помощь. С 2015 года образовательная программа Казанского университета помогает действующим социальным предпринимателям найти слабое звено в бизнес-плане и повысить окупаемость проектов. Программа была запущена при финансовой поддержке Министерства экономического развития России и состояла из двух частей. Первую посвятили теории бизнес-процессов, а вторую – разработке проектов. Очень классно работали девочки-администраторы, которые очень быстро отвечали на все запросы, лекторы отвечали по, по всем заявкам очень быстро, давали обратную связь. Нас как так заботливо, как детей вели в этом курсе, поэтому это только большая благодарность и уважение за такую работу организованную. В торжественном вручении дипломов приняли участие проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности Казанского университета Дмитрий Пашин и депутат Государственной думы Российской Федерации Айрат Фарахов. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.